Схемы, схемы, схемы, схемы. схемы. Дай схему. Вирки, где схемы? Ладно, сука, хотите схему? Будет вам схема. Но перед просмотром данного видео хотелось бы напомнить вам, что в описании есть 15 сайтов с халявой, перейдя по которым любой из вас абсолютно бесплатно может получить скин из CSGO и PUBG. Здрасте, я уже целых 19 часов видео не снимал, у меня уже ломки начинаются, поэтому вот вам новая схема трейда с двумя обменниками, а именно трейдитом и свапом. На самом деле, на данный момент я тестирую около 5 схем. Хочу заявить, что для работы между этими двумя обменниками нужно терпение и внимание. А вот изначальный банк может быть и небольшим. Итак, в чем суть? Да все просто. Так как на свапе кончены оверстоки, а на трейдите кончена комиссия на шмот, многие забили ухуй на эти обменники. А вот райскинс не забил и сделал полную базу оверстоков вещей из пубга на свапе и отображает нормальную комиссию на трейдите. Этим собственно мы и будем пользоваться. Переходим в таблицу и выставляем все как у меня. После чего начинаем ждать. С трейдита на свап нам нужно таскать шмот максимум в минус 10%. Свапа на трейдит минимум плюс 20. При перегоне с трейдита на свапа Выбираем таблицу SwapDep. Деп в скобочках обозначает диапазит. Это значит, что при таких настройках нам не будут отображаться оверстокие вещи, которые не принимает обменник. В обратную сторону все аналогично. Swap, он отойдет деп. Ну а теперь пару крышков давайте покажу, что ли. В общей сложности я таскал так шир, примерно в течение часа. Набил 4 доллара на свапе и заработал со всего этого дерьма около 2 долларов. На самом деле сейчас трейд довольно-таки хуёво идет И есть два варианта. Либо вы рискуете и трейдитесь на рулетках, но можете при этом улететь в бан со всеми там, блять, VPN-ами, с двумя аккаунтами и так далее. Все равно риск бана есть. Либо вы трейдитесь между обменниками и зарабатываете копейки. но ну а в течение определенного срока времени можете что-то заработать. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, следите за каналом, тут будет теперь каждый день видосы выходить, вот реально я челлендж поставил в течение месяца, хотя бы по одному ролику в день делать. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.